Ничего себе, поворотный бушприт. Мертвое море, еще вчера приехали, вот у нас палатки стоят. Она, вода очень масляная. Короче, вот такое это море, заходишь по грудь и сразу всплываешь. Мы уже готовы. Мы несемся сегодня в Тель-Авив, да, Диночка? Да. Кататься на спортивной лодке. У нас у друзей здесь есть спортивная лодка небольшая, и мы сегодня будем гонять. И заодно вас познакомим. Так что будет у нас еще опыт хождения на чем-то быстреньком сегодня, да? да? А затем мы едем к нашим еще одним друзьям, с которым мы переходили в Тихий океан. Это Дор май они тоже живут в Тель-Авиве, мы у них сегодня остаемся, проведем вам и покажем. Молодежная программа. Да, да, молодежная программа, мы вам расскажем о том, как выглядит -то Тель-Авив. Да, кстати, Тель-Авив же молодежный город очень. Да, говорят там столица стрит-арта, нам ее с сегодня покажут. Вот, и мы сегодня едем в Тель-Авив, а завтра после ночевки у наших друзей мы едем куда? на мертвое море. море сейчас мы находимся в, ну, внутренняя часть марины то есть это та часть которая не туристическая вернее как это не часть марины в которой вы можете арендовать место для лодки то есть э, вот эти вот все лодки это скорее всего люди которые живут тут, в этих вот домах Ну на самом деле Да. херцелия питуа это Герцелия Development. Херцель это человек, который создал Израиль поэтому это место почему-то очень богатое то есть это место в котором живут очень богатые люди потому что очень дорогая недвижимость и вообще все что связано с жизнью на берегу, на берегу хорошие виды и вот лодки которые стоят возле прямо возле домов а вот эта стройка там расстраиваются еще скорее всего новые и новые дома а лодки которые желтыми флажками это школа ух ты теперь у нас эта рыба прыгающая есть на камере марина тель вот у вот центр тель вы видите дома и мы находимся в Марине здесь ближе к берегу идут маленькие лодки а дальше идут большие здесь получается центральный вход на пирс и в две стороны расходятся понтоны изнутри и вот там дальше и здесь вот, поэтому такая вот конфигурация Марины. Вот наша лодочка. Джинджер. Уху. Ничего себе. Поворотный бушприт. Поворотный бушприт. Да. -а -а. Крутая вещь. Вот такая она Марина Тель-Авив. Это Стас. Привет. Привет. Привет. Мы готовы. Сегодня будет кино. Полотенько мой лод. Да. Молодец. А давайте, друзья, давайте я сейчас познакомлю вас с хозяином лодки. Володя, это капитан этой гоночной лодочки. Ну, я может и капитан, но рулевой у меня как? Да, рулевой жена. Привет. Привет. Самое главное, что в нашем деле кричать "жопы забор". Это картинка была там, где парень с девушкой идет, и он ей говорит: "Забудь все, что я тебе говорил при швартовке". Я так не думаю. Заглох? Не, работает. Все, я отбро... я отпустил его. Тебе удобнее будет сесть. Сейчас вам подвернет. А, шкот, ты отдай тебе. Пусть кружится куда я могу. Стоп. Ага. Стоп. Стоп, Вышел? вот так да. даже с пусть слева Все, да. вот и как на всех гоночных лодках, вот естественно палочки в каюту никаких вот, мешочков Но... на палубе ничего не должно быть, да. привет Ну, поворотный бусприд это очень крутая штука а Чуть-чуть. Быстрее, быстрее. Есть. Все, крепись, накрепись. Есть. Хорошо. Элечка, приведи. Сейчас, подожди. Иди на яд, пойди. Эк Экстрим. Спереди нас Яфа. А что это за вот этот город? Это Батьям, и за ним сразу начинается Риша. Ага, а вот, а вот тот вдалеке это Аждот. Uh -huh, uh -huh. да. Почему они так называются? А это миф про Андромеду, которую там не хотела она, по-моему, замуж выходить. В общем, приковали ее, там. и бросилась она со стены, и пучина морская поглотила ее. И а превратилась она вот в камень. И вот эта вот скала, это и есть Андромеда. Прикольно. А в Израиле оно ну, все так. Куда да. ни не, не, не станешь, Подбрось а если три тысячи лет назад что-нибудь да видите О, какой красивый вид. Да, там. такой с полосочками. Вот в этом доме продается квартирка. Я позвонил, мне девушка мило говорит, эта квартирка построена, назвала имя итальянского архитектора в каком-то там до э, допотопном году. 300 квадратных метров общая вот площадь, а вот. и сколько она стоит, она сказала, сколько элика? 35 миллионов? Я думал, лимонов два. Да. Сзади, сзади, смотри, чтоб в воду не пошел. Володя, шкота то угол закинь на пол, чтобы в воду не упал. Сейчас крутить будем, по-моему. Всё, роняй. Тяни, тяни, ещё, ещё. Всё, крутить. Отлично. Молодец. -ла -ла. Чётенько. Я возьму за термонад. Такие термонады. Торможу, торможу. Дормой. Я торможу. А на самом деле, вам все врут. Здесь есть второй мотор внутри. <свистые> <свистые> Не верьте, там все врут. Ласты, ласты. Володенька, скажешь, когда зацепь? Ты... Вуаля. Очень круто, классно, молодцы. <свистые> Мертвое море. Еще вчера приехали, вот у нас палатки <свистые> стоят. Это наши друзья Дурмай, вы их уже видели с собачкой. Вот у нас тут был вчера мангал шашлыки а вот мертвое море про море немножко расскажу детально а вот когда выходишь из моря есть один э -э, бассейн с пресной водой И его вот сейчас я покажу еще один то есть покупавшись в этой воде она такая соленая соленая соленая и вот приходишь сюда в этот маленький бассейн смываешь себя все все что накопилось на этом море вот а про море пойдемте я вам расскажу дина дина Раск... расскажи что ты делаешь что это за сокровище соль. соль, такими огромными Шэбэ, кристаллами. соль. соль от Holy Land. <свят> Как тебе нравится? Очень нравится. Все, что... держи. А -а -а! все, что можно найти, все, что красиво можно потом где-то положить. Мне а как тебе вообще море? Крутое, очень соленое. И очень, смотри, ничего не тонет, соль не тонет. Она, вода очень масляная, если где-то есть пар будет печь. но офигенная. Прямо чувствуешь, как кожа становится кожей младенца. Минут Майк, у many percent of salt из it here? Ну, конечно, ты тут не тонешь. Сорти? Здесь ты можешь в любой абсолютно позе, Держать воду в э, голову выше воды. Ты Очень ты прикольно. Считаешь, Очень... что ты не сможешь утонуть? Я считаю, что да. Короче, вот такое это море. Заходишь по грудь и сразу всплываешь. Тоже прикольно. Оно расположено на глубине 400 метров ниже уровня моря. Это самая низкая точка на планете. А в нее не впадает ни одна река. Раньше впадал Иордан. Сейчас ничего не впадает. И не выходит, и оно просто испаряется, потому становится такое все более и более соленое. И уменьшается в размере. Скоро вообще границу они достраивают. Море уехало, забор достроили. Море уехало, забор достроили. Сейчас с другой стороны, видите эту сторону, это Иордан. That, like, так выглядит шаббат в израиле мы едем сейчас под цир... по центру э, иерусалима как вы видите огромное количество автомобилей пробки трафик джем тель yes, вообще город молодых людей. Здесь вообще постарше нету никого. Только он. Я сказал, что в только молодые люди там, кроме тебя. Ты живешь в Жерусалиме. Let's go uh far? Okay over there over there Why are you not surfing? Ah, uh, no waves No, no waves. waves today It is the waves look at these waves it yeah, yeah it's a mouse waves if the <laughs> mouse, mouse gets boats they can definitely get barreled in this kind of wave it could be very dangerous big one <laughs> <laughs> For them. Where is my I don't know, I'm searching.